Доброе утро, коллеги! Меня зовут Анастасия Александрович, я представляю Белорусский пресс-клуб. Сегодня у нас пройдет презентация нового исследования социолога Андрея Петровича Вардамадского. У нас сегодня совмещенный формат онлайн в Zoom и оффлайн в Варшаве в мирепорте Сегодняшняя презентация пройдет в трех частях. Первая – это презентация Андрея Петровича. Дальше, коллеги, вы сможете задать вопросы либо в Zoom поднимать руку, либо писать в чат, и я озвучу. Кто находится офлайн, вы также можете задать вопросы, поднимая руку. И третья часть – бонус для тех, кто уже в Варшаве. Мы сможем пообщаться и выпить кофе с Андреем Петровичем. Поэтому я передаю слово. Андрей Петрович, пожалуйста. Спасибо за слово, спасибо за приглашение. И говорить мы сегодня будем о реакции белорусского общественного мнения на события предельного уровня война в Украине. То есть это, в общем, такое не, необычное рядовое мониторингового типа исследования, а это измерение... Реакции на такое событие, которое, слава богу, бывает в наибольшей степени один раз в жизни поколений каждого. Я проговорю сейчас основные тезисы, которые имеются в виду вам показать. Надеюсь, уложить уложиться в 25 минут, задавался вопрос, и... именно проходило поле. У меня включен звук? Включен. Значит... Период поля, период измерения 15-26 марта 2022 года, и это для всех слайдов, которые я буду показывать. То есть это уже через месяц после начала военных действий. Несколько еще дополнительных технических параметров. Объем выборки тысячник, да это такая стандартная величина, которая достаточно и адекватно для измерения общественного мнения в Беларуси. Период поля, как я уже говорил, 15-26 марта, и это телефон. Телефонный опрос. Вот этот слайд ⁇ это формула ситуации вообще и в общественном мнении в частности. Две вещи имеются в виду здесь. Одна – это отношение к режиму вообще. И вторая – это отношение к войне, к военным действиям, последствиям для Белоруссии. Хотя вот это молчание по второму пункту уже как бы начинает не быть совсем абсолютным молчанием. Второй пункт, который будет виден из ряда индикаторов, это эхо русского мира или некоторый вход русского мира. Я имею в виду, в первую очередь, медийное влияние. Да? И вы это увидите по некоторым индикаторам, которые показывают ситуацию у белорусского общественного мнения, те оценки которое делает белорусское общественное мнение. Ну, это связано в первую очередь с тем обстоятельством, которое, в общем, уже широко известно. Это полным подобием тех нарративов, которые предлагаются белорусскими средствами массовой информации, государственными, и их подобием, российским нарративам, которые существуют в собственно российском медиапространстве. Геополитические ориентации – это вопрос естественным образом связан с теми тяжелыми событиями, которые происходят. И мы имели некоторые эксперты белорусские, имели некоторые предположения о том, как изменятся белорусские, геополитические ориентации белорусов, предполагалось, что вот они пойдут определенным образом, но на самом деле все не так и по-другому, и измерения это показывают. Я это продемонстрирую вас в дальнейш... вам в дальнейших слайдах. Первый информационный блок. Отношение к войскам белорусским, российским в некоторых своих различных проявлениях. Три проявления. Первое. Размещение российских войск в Беларуси. Как вы относитесь к тому обстоятельству, что действующая власть разместила российские войска на Беларуси? И мы видим, что Здесь наблюдается классический такой сплит общественного мнения, да, отрицательные и положительные величины примерно одинаковые, с некоторым, подчеркну все-таки небольшим сдвигом в сторону отрицательной оценки. Вот у меня почему-то тут не видно цифр, я не знаю, на большом экране видны цифры или нет. Не а, видно. Ну это значит, как бы, некоторый сбой при переходе от одного компьютера к другому. Но вы видите, о чем идет, значит, о каких значениях идет речь. Тут примерно по 40-45% та и та позиция. А небольшой сдвиг в сторону отрицательный. И скажу сразу, что здесь... Две линии каждый раз приводятся. Синяя линия – это взвешенный массив или счет, основанный на взвешенном массиве и невзвешенный. Более правильная величина – это синяя линия, это взвешенный, то есть тот, который больше соответствует социально-демографическим пропорциям, тем, которые есть в социуме в целом в возрасте 18+. И это взвешивание делается на основе данных последних статистических, последних переписей и так далее. Но я специально и ту, и ту величину привожу. Ну, как считайте, что это такой... Медиа-социологический эксперимент, чтобы показать вот эту вот разницу и немножко показать, приоткрыть кухню социологическую, как это считается на самом деле. Вначале получается невзвешенный файл, потом происходит процедура уточнения, взвешивания в соответствии с параметрами, пропорциями социально-демографическими. Второй пункт. Отношение Андрей к Петрович, использованию территории… Маленький вопрос, уточнения к прошлому слайду. Это и мужчины, и женщины? Да, это и мужчины, и женщины. Это выборка в целом, это так называемый прямой счет, так называемая линейка, которая считается на основе всей выборки тысячу респондентов. А там уже до бесконечности можно считать по различным социально-демографическим группам мужчины и женщины, Образование, возраст, тип поселения, доход и так далее. Я там в одном месте покажу значит, так называемое двумерное распределение, там, где это, мне кажется, интересно. И вот здесь мы видим классических две трети. Да? И здесь уже отрицание отрицательно относятся две трети населения жители, граждан Республики Белару, к использованию военной инфраструктуры которые да, это величина 20 с чем-то приближающаяся к 30. Вот. Тут по-другому еще можно сказать вот по поводу всех этих данных, это такой парад структурных индикаторов. Что я имею в виду? Речь идет о том, что вот эти вот индикаторы, собственно, военные, они воспроизводят политическую структуру белорусского общества вообще. Да, то есть вообще не зная этой структуры, по военным индикаторам можно судить. И последний, самый сензитивный такой вопрос – как вы относитесь к возможному вводу белорусских войск на территории Украины для участия в военных действиях. И вот здесь полная, абсолютная доминанта отрицательного отношения, положительно, тут эта цифра не обозначена, это 11%. То есть каждый, каждый десятый Беларусь относится к этому положительно. Вот. То есть, как бы такая четкая триада отношения различных к различным ипостасям войск. Сплит, то есть разделение поровну, две трети и доминанта. Сплит на сам факт размещения российских войск на Белоруссии. Второе, когда уже две трети против, это... Использование территории и военной инфраструктуры Беларуси для реализации военных действий внутри Беларуси, для реализации военных действий в Украине. И третье, это уже возможный ввод белорусских войск для участия в военных действиях. Ну вот это как бы базовая цифра, и если угодно, это основной слайд из всей этой презентации всего этого материала. Вот смотрите, как раз тут возникал, возникал вопрос относительно того, это на всем населении считалось или нет. Так вот, если сделать разделение по образованию и отношение к возможному вводу войск, то видна очень четкая закономерность, связь с уровнем образования. Чем выше уровень образования, вот смотрите, среднее неполное, среднее специальное и выше. Чем выше образовательный уровень, тем меньше поддержка потенциального ввода белорусских войск на территорию Украины. Просто четкая, вид, видная глазами линейная зависимость. И второе, так сказать, обстоятельство, связанное с так называемыми двумерными распределениями – национальность. Вот смотрите, как вы относитесь к вводу, повторяю формулировку. И вот это вот красные эти линии обозначают, что среди белорусов которые идентифицируют себя, как белорусы. уровень одобрения, хотя это малые проценты на самом деле, меньше, чем среди остальных национальных групп. Четко видно в два раза. Но это, вообще говоря, такой достаточно редкий, почти уникальный случай, когда значит, национальный параметр является каким-то дифференцирующим признаком. Вот, практически не встречается ни по каким параметрам, там по рейтингам, по, значит, каким-то собственно политическим ориентациям, но здесь это видно. Так, небольшая техническая заминка преодолена, мы сейчас видим цифры, и я возвращаюсь к... К основному, как мне кажется, слайду на, в этом материале – это отношение к возможному вводу белорусских войск на территорию Украины для участия в военных действиях. Так вот, мы видим, что положительно к этому относятся 11% граждан Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше – то есть каждый десятый отрица... отрицательно, вот вы видите, я курсором показываю эту цифру, и я уже говорил, так сказать, три уровня отношения к войскам разделения общественного мнения по вопросу размещения, две трети против того, чтобы использовали территорию, и абсолютная доминанта против того, чтобы использовались белорусские войска для боевых действий в Украине. И хотел бы в этой связи обратить ваше внимание на погрупповые распределения, да, как, как этот же параметр работает в различных социальных группах. И наиболее важным здесь является такой параметр как образование. Вот это вот красная линия, это количество тех, которые одобряют. И мы совершенно четко видим уменьшение количества одобряющих по мере возрастания образовательного уровня. Четкая визуальная прямая такая линейная зависимость. И второй параметр, который показался интересен, это национальный. Так вот среди белорусов, которые себя идентифицируют да, как белорусов, таких лиц девять и девять процента, а тех, которые другие национальные представители других всех национальностей, эта величина вот примерно в два раза больше. Это такой редкий случай, когда национальный параметр как-то работает, потому что по другим не влияет национальное самоощущение, да, и там по политическим, по рейтинговым и другим показателям вот эта национальная принадлежность не работает здесь вот каким-то исключительным образом сработала. Идем дальше. Ну вот это подсумование того, что я сказал по этому параметру. Второй блок ⁇ союзнические ориентации. Сразу скажу, что белорусы демонстрируют ориентацию, доминирующую ориентацию на внеблоковый статус. Да? И это совершенно аналогично, это как бы повторяет геополитические ориентации белорусов. Звучал так вопрос. В каком военно-политическом союзе должна состоять Беларусь? И мы видим четкую доминанту ни в каком. Вот она, четкая половина населения, чуть больше. Больше половины граждан не хотят состоять ни в каком союзе. ОДКБ, опять же, четкая треть. НАТО в районе 5%. Это тоже такая константа, которая существует уже длительное время в массовом сознании граждан Республики Беларусь, начиная с 90-х годов. Есть такие две базовые константы в массовом сознании, геополитической ее части. Это желание войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта, да, в строго юридическом смысле, там примерно от 3 до 5%, и эта цифра не изменяется. И вот отношение к НАТО такая же константа, да? Ну, в отличие, например, значит, от Польши, где вот до 80% процентов сейчас как бы желают быть членом НАТО, эта величина увеличилась в 2014 году. На 20%. Примерно на такую же величину, как в России увеличился рейтинг Путина. И вот еще, такая... И еще, и еще. Да, вот такие интересные кросс-культурные параллели. Кто виноват? Традиционный философский и социологический вопрос. Кто виноват в первую очередь в войне, которая... 24 февраля началась в Украине. Первую позицию занимает Россия. да, Вот вы видите, 24-30% в зависимости от того, взвешенные и невзвешенные данные. То есть от каждого четвертого до каждого третьего а белоруса считают Россию виноваты в этой войне. И это позиция первая, но это как бы не есть 50%, 60% и, и так далее. Да? То есть это не есть подавляющая доминанта. Вот. И Соединенные Штаты Америки вот идут сразу за в следующей позиции. Тоже это примерно каждый пятый, то есть как бы не очень большая разница между этими двумя странами. Украина от 13 до 17 процентов. НАТО виноваты в обе стороны и так далее. Значит, с одной стороны Россия, да, занимает. Первую позицию, с другой стороны, это как бы не есть доминирующая такая с точки зрения большинства населения позиция. А США занимают вторую позицию. Значит, тут мотивационный комплекс за этим стоит очень большой, но можно выделить два. Да? То есть это, это не есть, собственно, так сказать, только эхо медийное эхо русского мира как таковое и это как бы оренент эта интерпретация сразу приходит в голову она присутствует без, без, безусловно но есть и другие есть и другие вещи значит вот сюда в эти 20 процентов вины соединенных штатов входит и такая мотивация как не недостаточная решимость решительность последовательность или быстрота ответной реакции в Соединенных Штатах или предыдущих до начала войны реакции Соединенных Штатах на войну или возможное начало этой войны то есть это оценка недостаточности вот. а с другой стороны другой мотивационный комплекс это эхо таких событий как Бомбардировки Югославии, Ирака и так далее, да? вот соединение как бы этих двух мотивационных комплексов и породило эту цифру. <клёх> <клёх> <клёх> да. На основании дополнительных исследований. Это не <клёх> это не есть, это не есть моя экспертная здесь и сейчас придуманная версия. Это на основании качественных исследований. Но не в этом опросе. Это не часть вот этого опроса. Значит, что такое часть? Ну Не знаю, уточняющие вопросы. Почему Значит, вы считаете, что, что США несет да. вину ответственности за войну? Были такие вопросы? Значит, есть исследовательский комплекс, и в этом смысле это часть. Исследовательский комплекс, состоящий из количественных и качественных частей. Так вот это и есть в этом смысле часть. Потому что качественные исследования делались. Внутри этого значит, опроса этот вопрос дополнительно не, не, так сказать, не задавался. Я спрашиваю, потому что это очень что настолько о Западе, что Западе, сдерживать ну, вообще говоря, если посмотреть, сделать, как-то пояснить вашу характеристику, что белорусский народ, продвинутый народ, это так. Потому что, вообще говоря, Беларусь это третья интеллектуала емкая точка на всей территории Советского Союза и так это было раньше после Москвы и Ленинграда в одном так сказать, в одном Минске находится 33 академических института это конечное звено сборочного цеха все общесоветского который технологически предполагает очень большой уровень грамотности и так далее и так далее. То есть это как бы общ... это всегда существовавшая черта нации. Очень высокий уровень профессиональных skills способностей и, соответственно, так сказать, общей склонности. Это как бы существовало всегда. Ну точно так же, как хорошая дорога. И это не есть достижение вот чего-то того, что произошло сейчас. Это достаточно длительное время присутствовало продвинутость белорусов в информационно-аналитически-критическом смысле. Андрей Петрович, ну вот можно я... вернуться к предыдущему слайду? Пожалуйста, У -у -у. есть к нему вопрос У -у -у. из чата. А какая мотивация в обвинении Украины в войне? Там целых 17 процентов. Бандеровцы. Это, значит, нацисты, наркоманы и так далее. Эти ужасные западенцы. Вот. Это власть людей нацистов, которые захватила власть в Киеве и оккупировала территорию и народ Украины. Я вам цитирую, так сказать, мотивационный комплекс и мотивационное высказывание, которое, так сказать, люди делают. Это все присутствует, это реальность. Вот. это занимает некоторый э, сегмент. И как вы видите, ну вот как его оценивать большой, или небольшой. Некоторый сегмент в общественном мнении. Вот, вот эти представления занимают. Вы их все прекрасно знаете из формулировок Соловьева, например. Вот, они работают. Надо будет очень трезво, трезво относиться к этому. Ну, вот это как бы подсумование того, что я говорил. Одобряете ли вы действия России в текущем вооруженном конфликте? И здесь уже не одобряю, в рай... находится в районе 50% а, процентов сразу сравнение. А, важное сделаю, что уровень неодобрения России в два раза больше уровня вины. То есть то, что они начали эту войну, да, это вот... 25-27%. А вот уже как они уже действуют там, это уже другая цифра. И здесь уровень неодобрения больше в два раза. Я попытался пояснить вот эту разницу, оценочную разницу. Оценка начала и оценка процесса, и она разная. Оценка процесса хуже в два раза, негативнее в два раза. Ощущение соучастия в, в военном конфликте в Украине. Значит, ну вот нет у двух третей белорусов этого, этого ощущения. Это как бы не, не, не ощущают себя белорусы соучастниками военного конфликта в Украине. Ну, тут тоже можно говорить про мотивацию, и она заключается в том, что у большой части населения нет ощущения войны вообще. Война, где она? Да? Ну, проехали военные машины на медленной скорости, проехали, никого не трогали. Вот, где, где война? Простое незнание. И из средств массовой информации мало поступает информации, Поэтому вот нет ощущения. Сочувствие. Какой из сторон вооруженного конфликта вы больше сочувствуете? И здесь, видите, перевернутая уже иерархия по сравнению с той, которую мы видели на примере вопроса «Кто виноват?». Там Украина была, так сказать, далеко внизу, а здесь Украина – это доминанта, это та сторона, которая сочувствует, эмоциональное сочувствие в наибольшей степени Украине. России, как вы видите, меньше. Следующие – ЛНР и ДНР. Оценка признания. Два вида оценки. Признание ЛНР, ДНР России и признание mm -hmm. белорусскими властями. Так вот, касательно признания России отрицательно, такую оценку делает каждый третий, 33 процента положительного половина даже и даже больше ну это вот это к вопросу о том это как раз тот индикатор, индикатор который говорит о том что вот медиа медиа интерпретации до да, норма нарративы которые приходят вот они работают это реальность Признание ЛНР и ДНР властями Беларуси. И здесь уже другая картина. Здесь гораздо больше отрицательных. До, до половины сказать, жителей. А, вот общая оценка того, как люди оценивают свой уровень осведомленности о том, что сейчас происходит в Украине. И вы видите, что четыре пятых считают, что они хорошо осведомлены о том, что сейчас происходит в Украине. Хотя в тех условиях, когда белорусский официальный нарратив совпадает с российским сказать, нарративом, как-то вот трудновато сказать, что осведомленность присутствует. Но люди ощущают это таким образом, что они действительно <свят> осведомлены. Поэтому я назвал это парадоксом медиасубъективности. Это интерпретация. И... Вот сейчас мы переходим к базовому геополитическому выбору. Это относительно того, что я сказал в начале. Предположения, прогнозы, да, футурологические, так сказать, представления, не совпали с реальностью тех процессов, которые произошли вот в общественном мнении. Смотрите, это. Речь идет о традиционном вопросе, который задается по, не знаю, уже порядка 25 лет. В каком союзе, по вашему мнению, было бы лучше жить народу Беларуси? В Европейском союзе, либо в союзе с Россией? Красная линия – это союз в России, синяя — это ориентация на Европейский союз. Так вот, по невзвешенным данным, последняя точка, которая измерена в тот период поля, который я говорил, 15-26 марта, говорит о том, что произошло некоторое понижение ориентации на Россию и подъем ориентации на Европу. По невзвешенным данным. Если мы посмотрим данные взвешенные, то картинка другая. Хотя, как бы, может быть, числовое значение таковое в абсолютных цифрах небольшое, но качественная характеристика процесса другая. Это уже не, так сказать, не, не соединение ориентаций на Россию и на Европу по своему количеству, а это другой, совсем другой процесс. Одновременный подъем ориентации и на ту часть мира, и на эту, да, на Россию, и на Европу. Это и есть кристаллизация за счет, за счет уменьшения количества неопределившихся. Вот смотрите, вот эта вот серая линия, неопределившаяся, вот она уменьшилась, я думаю, видно там на экране большом. Вот. А они одновременно, так сказать, шли так сказать, шли. Это есть одна из возможных теоретических схем, вариантов, динамических схем того, как могут идти изменения геополитические в таких ситуациях. Может идти понижение ориентации на Россию, но может идти и одновременная кристаллизация разнонаправленных разных геополитически ценностных э, мировоззренческих структур. Да? Разные мировоззрения могут концентрироваться каждый в себе, набираться какой-то энергетики, и происходит кристаллизация и той позиции геополитической, и прям противоположной. И они обе возрастают за счет уменьшения количества неопределившихся. Вот такой процесс тоже возможен. То есть пошло не, не, не так, и, как предполагали эксперты, как в Беларуси, так и международные эксперты. Предполагалось, что пойдет резкий такой, Но ну, если не резкий, то уменьшение отношения к России. Процессы пошли по-другому. Что может быть дальше в этой связи? Как тут можно сказать, спрогнозировать дальнейшую динамику вот этого базового геополитического индикатора? Да? Первое – поляризация. Каждая из ориентаций так сказать, будет иметь свой кристаллизованный ориентат. Вот я с позволения ввел пару месяцев назад такой термин. Да? И тех будет больше, и тех. И проевропейцев, и русскомерцев. Это одна возможная, так сказать, линия. Вторая, парциальный раскол, он заключается в том, он заключается в том, что не раскола а откол, заключается в том, что будут негативно оцениваться какие-то Частное проявление российской внешней политики, там, внутренней, и так далее, и так далее. И по мере накопления вот этих вот частных негативных оценок будет вот так вот немножко уменьшаться, скукуживаться, истончаться имидж, положительный имидж России. И тогда произойдет общие изменения, да, понижение. Вот. И третий вариант а, таков: отход от России, но при этом без прихода в тех же процентных а, объемах к Европе. Вот три сценария, посмотрим, как, какой из них сказать, пойдет. Я думаю, что вероятнее три. Есть вопрос из чата. Сергей Чалы спрашивает. Рост ориентации на Россию и Европейский Союз одновременно. Это признание собственной беспомощности. Я бы не стал делать какие-то оценочные, так сказать, оценки суждения беспомощности. Кого, чего, по отношению к чему. Я осуществляю констатацию того, что происходит с анализом причин. Эта констатация заключается в следующем. Идут процессы внешние по отношению к Беларуси, Война в Украине, которая сама по себе переструктурирует геополитические ориентации. Один из вариантов заключается в том, что может пойти падение ориентации на Россию. Другой вариант – одновременный рост и тех, и тех ориентаций. Да? А, а второе, вторая социальная реальность – это медиаимпакт, импакт медиа-воздействие, которое идет, я как в начале, как один из основных тезисов написал, медийное эхо русского мира. Вот оно происходит, так сказать, понимаете? И оно каким-то образом воздействует. И, по, и поэтому можно предположить, что и люди рускомирские ориентированные тоже будут усиливать, так сказать, свои позиции. Это возможная, а, возможный сценарий. Второй, если произойдет, а, так сказать, Слагом во времени осмысления той информации, которая поступает из всех видов средств массовой информации. И тогда произойдет обвал отношения к России. Ну вот, как посмотрим. покажу дальнейшие измерения. Хорошо. Вот. Ну, без насколько это типичное поведение для белорусов и насчет этих геополитических ориентаций. Белорусы как бы, падают интерес к тому, чтобы быть в неблоковом статусе или вне разных структур, и это обозначено в марте, на фоне вакциальных событий растет интерес на меньшем, конечно, уровне к Евросоюзу, растет на высшем уровне интерес к России, mm -hmm. а на другом слайде мы узнали, что большинство белорусов заинтересовано именно во неблоковом статусе. И это еще происходит в контексте украинской заявки на членство в Евросоюзе, что для тех мирных белорусов должно быть как бы четким сигналом, что это опасно именно сейчас увеличивать свой интерес к Евросоюзу. Так вот, откуда это все, по твоему мнению, Значит, Калил, вы хотите найти противоречия в общественном мире? Значит, их, их искать не надо потому что общество, базовой характеристикой общественного мнения на таких исторических этапах развития является его принципиальная противоречивость. Вот просто огромное количество примеров про противоречивости можно найти. Да? Можно спросить у человека, вы за рыночную экономику? Да, искренне ответит человек вам, респондент. А в следующем вопросе, который будет задаваться через 30 секунд, Будет спрашиваться, должно ли государство субсидировать колхозы, совхозы и так далее. И человек столь же искренне ответит: да. Понимаете? Это из экономической области. И это можно, значит, эти примеры до бесконечности можно приводить. В ситуациях турбулентных вот таких вот изменений, которые происходят, Противоречивость – это просто наиважнейшая черта, и она обуславливается тем обстоятельством, что вот есть старые схемы массового сознания, которые существуют внутри себя не непротиворечиво, и новые вновь возникающие. И вот эти вот новые вновь возникающие, они надвигаются на старые, они их разрушают или в какой-то части их разрушают, но не делают эту новую систему сразу внутренне экспертно непротиворечивой. Не требуйте от массового сознания, так сказать, интеллектуальной филигранности эксперта. Вот оно, оно в принципе, да, это вот как автомобиля должно быть четыре колеса, вот так вот у массового сознания на таких исторических этапах его развития Должна присутствовать по характеру своей динамики, должна присутствовать противоречивость, она присутствует. Вторая часть вашего вопроса, насколько я понимаю, ощущаю, существо вашего вопроса относительно базовых геополитических ориентаций. Значит, и я отвечу одним примером вам. На границе 2006 и 2007 годов. Вот человек должен это хорошо помнить. Произошли так называемые углеводородные события. Так я их называю. Резкие, да, резкое изменение цен, цен на энергоносители российские. Так вот, в течение месяца на общественное мнение на 10% понизило свое отношение к России. 10% это вулканический сдвиг, который вообще теоретически невозможен. Да, потому что это такая тяжелая структура, ригидная, такой поезд, вагон, который не сдвинешь. Но это эмпирический факт, что произошло обрушение на 10% в течение э, одного месяца. Это так. Это было. Почему? И в чем отличие от нынешней ситуации? Потому что а на следующий же день после вот этого вот чисто экономического явления изменения цен, повышения цен на углеводороды, вот, пошла, началась массированная медиакомпания со стороны государственных. И общественное мнение, как организм глубоко медиазависимый, Тут же она на это отреагировала. Что интересно, вот теоретически здесь, то же самое чисто в экономическом смысле произошло в Украине. В это же самое время тоже изменение цен произошло. Но что касается реакции массового сознания, ее не было в Украине, там не изменились геополитические ориентации в тот же самый момент, когда это произошло в Беларуси. Почему? Потому что не было интенсивной медийной кампании которая, на Украине, которая в это время происходила в Беларуси. Вот это, так сказать, пример того. И поэтому вот это вот неизменение базового геополитического сознания, ориентации не произошло сейчас, когда война началась. Потому что совпал нарратив, белорусский, который предъявляется белорусскими средствами массовой информации государствами, совпал с российским, и он как бы погасил вот это вот негативное восприятие войны. Вот, спасибо большое. Вот пример, значит, media dependency общественного мнения от, от того, что происходит. С одной, как я, вот мне задают такие вопросы, как влияет Война в Украине на сознание белорусов. Точный ответ звучит так. Никак. Вот война не влияет. А влияет тот медиаконструкт, который поступает в головы белорусов. Вот что влияет. Или как еще можно сказать? Вот я свои лекции, значит, начинаю таким образом студентам, начинаю вопросом: о чем нам говорят социологические цифры? Ответ: ни о чем, только их интерпретация. Я надеюсь, я хоть чуть-чуть ответил на ваш вопрос. Значит... Петрович, есть еще вопросы касательно прошлых слайдов. Давайте же, раз мы здесь говорим о них, судя по слайдам, все же тренд на консолидацию белорусов с Российской Федерацией есть. Вы не согласны? А... Значит, я думаю, что более адекватным термином, описывающим. А динамику геополитической ориентации базовой белорусской. Это развилка. И я могу, и это можно расшифровать большим количеством. Потому что, ну вот, вот, вот, вот, вот, вот стоим мы, так сказать, перед тем направлением, который которое пойдет в массовом сознании. Совершенно вот, не было времени проговорить еще такую вещь, как временной лак между э, явлением и реакцией на него общественного мнения. Эксперт, который э, там, перед сном в 12 часов э, ночи узнал какой-то факт, через пять минут вскакивает там и что-то записывает, э, и у него происходит реакция на то, что, так сказать, произошло. Для массового сознания всегда есть большой временной лаг между событием, медиапотоками и рефлексией по поводу этих потоков. Тем более в такой ситуации, вот, например, в такой, ну вот не сразу доходит война, потому что до сознания белорусов Хотя мы, как бы вот те, кто живет как бы вот в западном таком, в западной медиаоболочке, каждую, каждую минуту получают информацию об этом. Беларусь не получает эту информацию. И поэтому вот такой лаг происходит. И поэтому вот это вот изменение, оно произойдет через какое-то время. Вот в этом отличие экспертного сознания от массового где-то так я с позволения тогда вот она медиа как бы составляющая а, да я должен поблагодарить андрея казакевича он тут вот участвовал в медийной части. Этого вопросника. Спасибо, Андрей. Вот смотрите, из приведенного ниже списка выберите, какие каналы были для вас важными источниками о событиях в Беларуси в последнее время. Телеграм первое место, YouTube второе место и третье место государственное телевидение Беларуси. Государственное. Первое, второе, третье. Так вот, это формально третье место. На самом деле, если посмотреть по значит, цифровым распределениям, процентным распределениям, мы видим, что вот это вот государственное телевидение чисто в процентном отношении отличается и отстает совсем ненамного. Рэнкинг один, а иерархия рейтингов другая. Рэнкинг Telegram, YouTube, гостелевидение один, два, три. А иерархия рейтингов: как бы это не один, два, три, а это просто вот как спортсмены иногда стоят, стоят по два человека на, так сказать, на первом месте. Да, так сказать, первое, и второе место разделили. Так вот, это такой вот информационный топ а наиболее, наиболее значимых медиа и государственная, вот, так сказать, находится на достаточно высокой позиции. Представление о том, что телевидение вообще уже ушло, исчезло, его нет. Это романтическое представление, ну, которое продуцируется студентами, экспертами и так далее. Вот я хорошо помню, как я... В учебных целях попробовал сделать в студенческой группе опрос по телевидению и раздал им анкеты. И они смотрели на меня, не понимающие, вопрошающими глазами. А это что? А что? Я пытался спросить, «А что-то непонятно, я вам объясню, как заполнять эту анкету. Вот. А оказалось, что они просто не смотрят телевидение. Да, в этой среде, в этой страте, так сказать, так. Да. Но другой, другая часть общества использует телевидение. А вес бюллетеня да, для голосования бабушки или дедушки, которые там не читали, очень давно ничего не читали, точно такой же, как вес бюллетеня для голосования – продвинутого эксперта, который вчера защитил значит, докторскую диссертацию по политологии или написал книжку. Но он смотрит телевидение. Ну, это, вот эта серьезная так сказать, галочка, на которую я хотел бы значит, обратить ваше внимание, и в, особенно в контексте того, что вот этот вот нарратив, он совпадает. Белорусского государственного телевидения, он совпадает с российским. И это объясняет многие те индикаторы и многие те цифровые значения, которые вот я вам показал. Это довольно общий вопрос. Он возникает у меня с начала презентации. Насколько действительно совпадают эти два нарратива, белорусского и российского гост у меня впечатление, что не очень. Есть, конечно, положительное отношение у белорусского гост к действиям России в Украине, но нету этого империализма, агрессивности, унижения украинского народа и всех этих терминологий про наркоманов, фашистов и так далее, что это не для как, как, как вам кажется, это не, не, не влияет на общественное сознание? Если например, у респондента главным источником информации все-таки является российское, а не белорусское ГОСТВ, это может влиять тоже на позицию, особенно на по памятущем. Камил, очень просто вам отвечать. Вот здесь рядом с вами можно посадить другого эксперта, который изучает может быть, даже количественными методами контент-анализа, вот этот вот нарратив. И он скажет такое же ключевое слово «а мне кажется». Вот вам кажется, что он не совпадает. А другой эксперт скажет «а мне кажется, что совпадает». Вот я попытался таким образом ответить на, на, на ваш вопрос. надо как бы не ощущениями и эмоциями, так сказать. Я у нас эмоция, ежедневный мониторинг. У нас в ОСП российская пропаганда – это не эмоции, это экспертный анализ и, mm -hmm. и мониторинг. Там совершенно другая терминология. В белорусском ГОСТВ нету самовьёва, mm -hmm. но уже так говоря, в сокращенном виде, чтобы тут не затягивать времени. Нету сообъема. Ну, есть Азарьонок, но кто же Азарьонка воспринимает всерьез? о, -о, -о Вот ну, это... Ну, извините. Вот ну, это было блестяще. Очень много... Сколько... много людей, которые воспринимают. Посмотрите, сколько на YouTube, может, другой пример у Егора Турья, э, вот этих э, просмотров. Шесть тысяч, пять тысяч. Так это, это есть YouTube Это, это, это ничто. Это есть YouTube, это специализированная аудитория. Прекрасный телеграм-канал, который нужно читать. И который. И если вы читали эти желтые сливы со всеми оскорблениями, и, и, абсолют, и абсолютное совпадение этих желтых слив с тем, что на сегодняшний день делает Соловью. Можно? Значит, я вот специально контент-анализом не занимался относительно той тематики, которую вы затронули, но я знаю результаты исследований экспертов, которые говорили слово «совпадает». Ну, есть полностью не совпадает нигде ничего никогда всегда есть расхождение но вот это вот расхождение можно оценивать как маленькое как большое вот 10 процентов это много или мало да? вот значит 10 процентов которые любят коку-колу черри, это как бы не очень много во всем объеме маркетинга. А 10%, которые готовы пойти, заявляют об этом, что они готовы пойти добровольцами куда-то воевать, это колоссальная цифра. Я не говорю, что, что здесь есть такая цифра. Я говорю, что э, цифра 10 может быть очень маленькой и может быть очень большой. А как в этом случае? В каком так я, я, я и сказал вот я, я видел значит, исследования которые говорили а в качестве вывода было слово совпадает больше глубины я так сказать и, Ясно, но это было бы очень интересно узнать, насколько совпадает, а насколько не совпадает. Много могли бы от этого узнать, благодаря цифровых, цифровых параметров у меня. На сайте MediaIQ есть прекрасная ежемесячная отчеты, можно посмотреть. К нам хочет подключиться Филипп Бэкана по этой теме. Буквально, Филипп, давайте пару минут, чтобы продолжить. Успеем быстрее, чем пару минут. Уложимся в пару секунд. Добрый день, коллеги. Хотел бы все-таки с Андреем Петровичем насчет совпадают и с экспертами поспорить. Я, то есть, исследования не видел. Может, если эксперты анализировали телеграм-каналы, то тогда действительно в большей степени совпадает, чем не совпадает, потому что... Информация, которая находится на желтых сливах ежедневной ротации какой-то, да, она кардинальным образом отличается от того, что показывают по телевизору. Достаточно бедло посмотреть несколько выпусков там новостных э, СТВ, ОНТ, чтобы убедиться, что накал накал, гораздо меньше, чем тот, который в России происходит. Да? То есть действительно, общая канва похожая. да. То есть по ОНТ можно услышать про нацистов в Украине, по ОНТ можно услышать про там, поддержку военных действий Российской Федерации. При этом по ОНТ э, все еще основной, основная новость – это не война в Украине, а что-то другое. СТВ еще в меньшей степени. Я, честно, БТ вот не, не, не, не проверял, но нельзя говорить, что совпадают эти нарративы целиком. Да? Ну Они совпадают для телеграм-аудитории. Телеграм-аудитория «Желтых слив» мне кажется, отличается от ТВ-аудитории телеканала СТВ все-таки. Поэтому нужно как-то вот, чуть-чуть аккуратнее, мне кажется, с этим. Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, мне кажется, что нужно чуть-чуть аккуратнее обращаться со словами «мне кажется». Это такой общий методологический ремарк по этому поводу. По крайней мере, вероятно, можно говорить, да, если вот эту шкалу над ней думать, можно говорить о том, что, уточнить тезис, вот так вот реагируя на то, что ты сказал, конечно, можно сказать, что совпада, сейчас совпадает больше, чем это было ранее, год назад или период так называемой белорусской оттепели, сейчас совпадение большее, чем тогда. Коллеги, у нас Андрей Лаврухин и Юрий Дракохруст держат руки. Подскажите, коллеги, вы хотите по этой части задать вопросы или в целом по презентации? Если в целом по презентации, то давайте чуть позже. Если по этой части, то... Сначала Андрей, затем спадар Юр. Я в целом по презентации, поэтому если Юрий по части, я... я давайте, а, да, кто в целом по презентации, да. Ждемся конца, конца пожалуйста. Спадар Юрась, да. Дракофруст, у вас питание до да, этой части? Привет, И... не, у меня как раз так само в целом, так что давайте откладим. Да, Добрый день, Андрей Петрович. Ну, вот я как бы показал вот эту вот медийную часть, мы уже идем к концу. Вот. И вот это вот самый последний такой невзрачный слайд, который бы я хотел вам показать по поводу экономического самоощущения. Это... Динамика экономического самоощущения на, на микроуровне. И позиция красная линия это позиция ухудшилась. И просил бы обратить ваше внимание на две, послед, две последние точки. Вот март это. Было в самом конце марта 2020 года и март 22. То есть даже вот в ковидно предпротестное время вот оно, вот эта цифра была меньше, чем сейчас. Вот на что больше реакция на войну или на экономическое самоощущение бед что для белорусов сейчас страшнее война или бедность спасибо за внимание спасибо андрей петрович коллеги Сейчас можно поднимать руки или писать вопросы в чат. Да, давайте, Андрей Лаврухин, первым руку. Андрей, пожалуйста. Да, спасибо большое, Андрей, за содержательную, интересную презентацию, действительно. Ну, вот у меня родилась такая интерпретация: насколько вот, ты видишь это релевантным, скажем так, данным полученным что белорусы, первый point значит, белорусы стараются значит, уклониться от или как-то значит, спрятаться вот от того травмоопасного месседжа о наличии войны и втянутости самой Беларуси в качестве соучастницы, страны-соучастницы в военные действия в Украине. И это первый point, да, такой вот Стремление все-таки как-то спрятаться от этой такой травмоопасной правды, да, или какой-то вот информации о своих боевых действиях. И второй поинт в этом смысле, поэтому они в большей степени оказываются, так сказать, ну, питаются медиа российскими, потому что там стоит точно такая же задача. Точно такая же задача и такое же стремление во многом россиян. Значит, вот, да, более, более, более конечно, здесь градации возможны, возможно градации, да? но в целом тренд именно такой. Вот мне кажется, три слайда, это базовые, геополитические, это вина. Да, кто виноват и это соучастие об этом достаточно ну так красноречиво свидетельствует как ты считаешь насколько такая интерпретация адекватна ну андрей вот такая интерпретация как бы имеет безусловно право на существование на существование и это такой понимаешь внутренне непротиворечивый, ну, красивый такой конструкт. Но, значит, вот то, что ты говоришь, спрятаться, это, это скорее характерно для, для России. Для Белоруссии характерно Процесс характеризуется не словом «спрятаться», а словом «не знаю». Понимаешь? А, а, в, чем а почему, отлично, вот, в чем тут отличие существенное? Вот я потому и показал вот этот вот последний слайд, невзрачный, экономический, чтобы как-то вот намекнуть, ну что ли, проиллюстрировать эту мысль, что а... Бедность страшнее войны сейчас на этом этапе для белорусов. Вот, значит, спрятаться это характерно для России, для беларуси характерно процесс характеризуется словом не знаю. Значит, вот смотри, когда идет из э, э, э, измерение общественного мнения в России относительно войны, то там формулировки формулировке вопроса ты знаешь, спецоперация, так сказать, звучит. ВЦИОМА, ФОМА и так далее. Что такое спецоперация? Спецоперация – это что-то кратковременное, немасштабное. Это, в военном, как военные говорят, работа высокоточным оружием только по именно военным объектом, не, так сказать, это освобождение украинского народа от гор, горстки значит, нацистов, которые захватили власть и так далее, и, и так далее, и так далее. То есть подается такой мягкий, белый, пушистый конструкт, симулятивный конструкт, медиальный, да, которые воспринимают при опросах, и, и относительно которого при опросах от, отвечают российские... А, вот я вижу на экране тебе. Привет. Значит, а, и вот именно по, по этому поводу получаются такие большие цифры, да там 72-73%. Вот. И в этом смысле... Российский респондент прячется от вот этих ужаса бомбардировок, смертей, просто вот не хочу эти все слова говорить. Вы понимаете, о чем речь? Там, там сейчас происходит то, что вот можно было бы назвать царствие защитных механизмов. Если Крым во время Крыма было царствие компенсаторных механизмов, которое заключается в том, дороги у нас дырявые, я в, там, в тулупе, но Крым наш, то сейчас это царствие защитных механизмов. Бомбят необычные гражданское население. А даже если, если даже стреляют, то это переодеты нацисты. То есть невоз... вот, вот это и есть спрятаться. А невозможно это принять, что вот солдаты нашей доблестной героической армии это делают. В Беларуси не знают об этом меньше меньше информации поступает а, о войне через средства массовой информации не знают поэтому не реагируют а реагируют на экономическую реальность которая поступает не через медиа -э каналы а через индивидуальные так сказать непосредственный твой индивидуальный опыт и как бы а, Экономическая информация поступает, а информация о войне поступает в меньшей степени. Ну, вот такие акценты я бы, может, немножко уточняюще расставил по поводу того, что ты сказал. Можно я так реплику в догонку тоже... Ну, вот Андрей, то, что ты сказал, скорее первое в случае с Россией, это более активная картинка замещения реальности. Да? Есть, это проактивная пропаганда, которая создает, действительно, она реконструирует образ войны, правда? Ну, то есть в России, вот, когда она создает из войны путем запрета даже самоупотребления слова войны, спецоперация, это скорее проактивное замещение вот такого образа войны на другой более пушистый, мягкий, удобный, комфортный uh -huh. и так далее. А все-таки вот и, и, и это не спрятаться. Это называется проактивно создавать новую реальность. Да? Новую реальность для себя в своем сознании, благодаря масс медиа и тем подсказкам, которые там разных мастей. Случай с Беларусью, вот тут что не вяжется, мне кажется что белорусы, значит, не получают информацию. С одной стороны, ты говорил вот говорю о том, что белорусы, наоборот, очень информированные, критичные. Вот ты перечислил 33 института и так далее. Значит, но тут вдруг, когда заходит речь о войне, они почему-то не получают информацию. Скорее, мне видится, они не хотят ее получать и вообще как-то, значит, так критически ее переосмыслять, потому что она опасна. Ну, у меня такая понимание. И в этом смысле вот это как раз позиция в большей степени спрятаться, как-то отодвинуть от себя всю эту информацию, равноопасную. Да? А, вот. а, и, и, и в этом отличие, что вот белорусы не создают проактивную картинку, но одновременно они и не а, вписываются в этот. Что касается второй части, вот аргумент твой по поводу значит, экономического, часть, мне кажется, здесь стоит все-таки такой более... Действительно, война идет где-то там. А экономические последствия здесь, со мной, в моей семье, в моем кошельке, вот, вот, вот мне кажется, такая ну, вот, так, более логичная, что интерпретация, может быть, да, я опять же, понятно, что это мы сейчас спекулируем, да, но тем не менее это важно тоже, правда, чтобы мы вот раз говорили о том, что социология это не, не цифра а интерпретации, мы вот там, в этом направлении тоже должны двигаться, наверное. На этом ну, по поводу... все... Да, да, да. По, по поводу экономической реальности ты, в общем, тоже, тот же тезис сказал, другими словами, так сказать, И тут э, э, есть совпадение, интерпретационное совпадение. По поводу защиты или компенсации, понимаешь, Всякая, всякая компенсация – это форма защиты, а защита – это форма компенсации. Вот, то есть, ну, в общем, методологически рассуждая, так сказать, не, не существует как бы, одной причины, вот, ни в каком социальном явлении, всегда их много. В данном случае мы так сказать сравниваем вес компенсаторной части и защитной части. Вот. Ну, тут можно, так сказать, оценивать влияние, их акцентуацию можно нюансировать там, ну, в зависимости от своего индивидуального восприятия. Но и то, и то работает, конечно. Спасибо, Спасибо Андрей. Спасибо, Андрей, за вопрос. Угу. Я бы хотела передать слово с подарком Русского, Дякую велике. Андрей, вы в свой час ввели понятие «зазору». Это, сдается, пытание 14-го, 15 16 годов про ставление белорусов и российцев до аннексии Крыма, до получения Крыма до России и войны в Донбассе. И вы там фиксовали здесь тем, установочных оценках розницу 20-25-30%. То есть у Беларуси меньше становочных было ставлено, чем у российцев. Вот зараз я гляжу у вас э, на питание кто виноват США плюс НАТО плюс Украина плюс евразвязь, это 50%. У России а пытание в ЦИОМ э, Левада это 75-80%. 25, вот 25 пунктов, из снова розница. А, Чему это заховывается, вот этот помер зазору заховывается? Справа в тем, что, скажем, информационная политика, ну вот про, что сказал Камил, у Тады в 2014-2015 годе она была розная у Беларуси и в России. Беларусь была позицией миротворцем. И мы при этом в доме. Тогда давали и взвод, и, как бы, украинские крыницы. То есть было такое разное. Теперь э, все-таки ж таки, той фактор, что ракеты летят не только из России, а и из Беларуси так само, ну, и он, напевно, как бы, так само уплывая на оценки А ты не меньше по мер зазору застався той самой. Чему? Не глядя на вот эти розные. разные... разные Розные ситуации, тогда и сейчас. Все это не так, может, он изменился, зазор. Дякую. Ну, дякую Юра, за вопрос. Значит, этот э, термин был введен в 2014 году э, относительно сравнения э, реакции громадской думки на Крым. И тогда, значит, в России позитивная, позитивный стосунок до этого был 91-92, нечто такое, а в Беларуси это было 66-65. Ну и просто, просто возникла тогда возьмете идея. Значит, по-другому. Зазор подкресливает ту речь, что имеет сенс в сравнению с украинской громадской думкой. Там, значит, 180 градусов, а в Беларуси зазор. И вот это некая такая срединная такая ситуация, такой срединная становишься продолжая быть. И все новые и новые индикаторы это подкресливают. Ну, вот такие константы истинуются. А это... причина? Это, я кажу, все-таки подобенство медийного ландшафта, но ее изменился, по сравнению с 2014 годом, это просто какие-то базовые культурные адрознение, что, ну, Беларусь – это не Россия, и беларусы – это не русские. Они иначе вспрымают свет и пропаганду у дымлитки. Чем причинам? В тем в другим. Ну, я еще раз вернусь до этого. что это, это делалось в сравнении с Украиной. И вот там эти 180 градусов были, были с, той, с той на годы, и это продолжает быть так, что а, иное житье война, зараз, например, и иное житье Крым забрали у нас, у украинцев, а не Крым забрали у белорусов. И разный медиа-ландшафт, И эти причины должны спрацивать. Разный медиа-ландшафт и э, э, разный житевой особистый индивидуальный experience это ближе, всех этой речи ближе до украинцев чем чем до беларуси и с этой нагоды не 180 градусов а некая полова некие 25 отсотков продолжают быть Сукупность этих причин продолжает должиться так должениться значит процват и с этой нагодой, те же самые отцовки так само истинуются. Дякую. Дякую за Я озвучу еще несколько вопросов, которые были в чате. А, так, Андрей Петрович, от Филиппа Беканова вопрос. Распределение невзвешенных и взвешенных данных говорит о том, что не дозванивались до более консервативных, консервативных ригидных респондентов. Правильно понимаю? И вторая часть вопроса, кого не хватило в итоговые выборки, кто скорее в нее не попал, кого недорепрезентировали? Значит, не дозванивались до ригидных респондентов. Вопрос. Не дозванивались до более консервативных, ригидных респондентов. Правильно понимаю? Вы знаете, до консервативного респондента как бы дозвониться достаточно просто. Потому что консервативный человек имеет четкие, ясные устоявшиеся мировоззренческие ориентиры, и он их проговорит, и он станет отвечать. Это не, не, не, это не есть неопределившиеся. Респондент. Это что касается дозвона звона до И вторая часть вопроса. То есть это как бы не означает. Вторая часть вопроса. Кого не хватило бы итоговые выборки, кто скорее в нее не попал, кого не Попали все. В соответствии с теми социально-демографическими параметрами, которые так сказать, существуют по переписи, и это вы видели по как бы незначительной, незначительной разнице между взвешенными и невзвешенными данными. Можно это в догоночку? Я... Ну, а покажу... Это будет вопрос или вы будете... Это очень это, это, это, это... Хорошо. А скажи, по каким параметрам... Не слышно. Вас не слышно, в микрофон попробуйте. По каким параметрам, Андрей Петрович, подскажите, пожалуйста, взвешивали? Ну, с... По каким параметрам... параметрам что? Ну, взвешивали, взвешивали выборку. Какие параметры... По всем. Хорошо. По всем. Да. Всем. да. То <смех> есть так как бы положено делать, взвешивать по всем. Даже если коэффициент как бы небольшой. Это, okay. просто, стан... <смех> Это просто стандарт. Хорошо. Это делается всегда и так надо делать. Какой бы Б метод ни был. Б большое спасибо за, за, за, за исследование, за презентацию. Да, вот. да, спасибо, Филипп. Есть <смех> еще вопрос? Удаследование не потрапил период выявления злочинства убудши. Вы допускаете поляризацию и по гэтым пытаниям? Доп... Я предполагаю... И думаю, что Буча произвела эффект. Но какой именно в процентных оценках, я не знаю. Вот это тот случай, когда вот можно говорить, что мне кажется, что а, те фотографии, которые приходили из Бучи, а, вот они сработали. И мы, мы, это, мы это скоро поймем, я думаю, на отношении к России в целом и так далее. Тут у нас, кстати говоря, присутствует Владимир, Владимир Паниота. он это и держит очень, руку. Он очень известный, да, да, да, да. Украинский социолог, коллега. Может, Володя, какие-то комментарии у тебя будут? Или вопросы? Да. У меня был как раз вопрос, очень рад, что послушал и эту лекцию, и это очень важные данные, ну, в презентацию. Да, это важные данные. И мне звонили журналисты и спрашивали про то, не испортится ли навсегда отношения белорусского и российского народа. Я хотел узнать, есть ли какие-нибудь данные об отношении к украинцам, может быть, вот Но Хотел сказать, что, к сожалению, КМИС не работает. Я, я, например, не смог ответить на вопрос о том, как изменилось отношение к белорусам потому что КМИС не, не работает с начала войны, но сейчас постепенно начинает восстанавливать mm -hmm. э, свою работу. И мы, в принципе, как бы 80% населения можем покрыть, и даже тех, тех кто уехал. Мы запускаем там Омнибус вот, 3 мая. Mm -hmm. И, может быть, включим вопрос об отношении э, к белорусам. Потому что мне кажется, что в отличие от отношения к россиянам, которые уже четко определились, и данные о достаточно высокой поддержке, даже уникальной высокой поддержки войны в России, известные украинцам, и отношения к россиянам после всего, что было, уже четко определилось, и его уже многие годы не удастся восстановить то все-таки белорусы отличают вот отношения к Беларуси отличаются и они отличают отношения к руководству и к населению очень четко ну вот это вопрос сложный я не знаю мы первое исследование все-таки хотим делать в основном за деньги а не за свой счет потому что у нас уже счет к сожалению за эти несколько, за два месяца мы поддерживаем сотрудников и у нас счет э, уменьшился. Поэтому если у кого-то будут ресурсы на вопросы по отношению к Белорусам и Белоруссии, это будет, это будет очень уместно. Но мне этот вопрос очень интересует. Я если окажется хоть какая-то возможность, я этот вопрос ставлю. Так вот, можно ли что-то сказать по этому поводу? Вот как э, Изменилось ли отношение к украинцам и в худшую или в лучшую сторону? Я вижу с одной стороны сочувствие, с другой стороны все-таки высокий процент одобрения действий России. Спасибо за, за вопрос. Там у вас появилось... Я не знаю, может, я просто не знал, новая исследовательская структура, которая измеряла отношение украинцев и самоощущение украинцев по отношению к россиянам. Формулировка вопроса была такова. Считаете ли вы одним народом? Я при, пришлю потом данные. Считаете ли вы украинцев и россиян одним народом? И динамика заключалась в том, что через очень короткие интервалы времени позиция «нет» увеличивалась там, на 10-12% среди украинских респондентов. И сейчас доминанта ну, просто подавляюще 87%. Не, украинцев не считают что это один и тот же народ украинцы и э, россияне что касается <свят> белорусов то здесь опять будет какой-то белорусский зазор опять вот какие-то будут 25 процентов это скоро будет известно вот ну <свят> Можно промерить это по Багардусу или там по, по двуединому, триединому народу и, и так далее. Давайте сделаем это просто. Вадим Ильич, Марина Гуляева. Вот, наши качественные исследования, которые мы проводили в Витебской области, в Минской области, вот, среди всех возраст от 21 до 60+, плюс самые разные сферы занятости, мы проводили такие достаточно, часовые интервью с каждым из респондентов, и мы говорили о том, что на сегодняшний день у всех респондентов есть родственники и знакомые в Украине. И очень многие респонденты, практически все говорят о том, что и даже те, кто являются сторонниками действующей власти, они говорят о том, что отношения изменились и меняются. А те, кто не поддерживают войну в Украине, те, кто не поддерживают, таких тоже достаточно много, они говорят, я не знаю, как я смогу приехать в Украину и смогу ли я смотреть в глаза моим друзьям, смогу ли я прийти на могилу моих родителей. Отношения очень неоднозначны, очень неоднозначны у всех. Вот. И, и мне кажется, вот эти цифры, которые они свидетельствуют, то, о чем говорил Андрей Петрович, о противоречивости этих цифр, наши качественные исследования эти подтверждают. Спасибо. Спасибо. Просто сейчас действительно такой момент, который затрагивает отношения не только украины и россии но он драматический для отношения украины и белоруссии и от этого будет дальше много чего чего зависеть и конечно мы как социологи должны были бы за этим следить и пытаться что-то вот сделать там стояла володя там стояла конкретная практическая задача не так сказать, не измерения, вот, этнической близости и так далее. А надо было смочь впихнуть вопросник, хотя бы военные, собственно военные вопросы. Вот. А дальше пойдет, конечно же, расширение тематических измеряемых сфер вот, по тем вопросам, которые вы задали, и это уже, сказать, это уже происходит. Спасибо. Влад, Владимир, за вопрос. Коллеги, уже мы почти два часа с вами общаемся, буквально давайте еще два вопроса. Вот один я озвучу. <coughs> Цифры по признанию России, ЛНР и ДНР выше, чем признание Белоруссию того же. Чем это мотивировано? Ориентация на Россию может быть связана со страхом, например, что с ними будет то же самое, что и с Украиной? Надо изучать этот вопрос, чтобы знать конкретно эмпирически уже причины. В качестве гипотезы можно высказать, подчеркиваю это только гипотеза вот моя. Придумал. Значит, признание ЛНР ДНР. Россия – это внешнее событие, а Белоруссии это внутреннее событие. И, естественно, на него большая реакция. В данном случае, так сказать, негативная. Внешнее, то есть где-то там, оно меньше нас касается, и поэтому ну, пусть делают, как хотят. А уже… Признание Беларуси, это примеряется на себя, и рефлексия заключается в том, что это может быть как-то, вообще говоря, плохо. Удокладняющее питание от спадра Юра Сядракохруста. Может, так само зазор уставлен не ЛДНР? Абсолютно. Дякую, Юра. Добрая, добрая интерпретация. Коллеги, есть ли еще у кого-то... Вопросы. Я видела, держала руку Инна Шилина. Да, я держала руку, но, может быть, отчасти на мой вопрос ответили. Меня все-таки по-прежнему интересует. Я журналист литовского радиотелевидения, Инна, да, Инна Шилина. Меня просто интересует, что больше все-таки превалирует и как это влияет на ответы респондентов. Страх и вот это непри... непринятие... неприятие ужаса войны. Что, что сейчас больше работает в сознании? Страх перед Россией или вот общечеловеческий такой, такое человеческое неприятие жестокости? Тем более сейчас прозвучал вопрос про Бучу, и вот хотелось бы вот это понять. Спасибо. На момент 15-26 марта, как я говорил, это период пуля, возможно, это сейчас уже по-другому, в том числе и после Бучи, вот тогда страха еще не было. Вот. Повторяю, война – это тогда еще было неким абстрактным событием, которое не касалось непосредственно каждого белоруса, Ну проехала колонна, видела какие-то незначительные проценты населения, вот колонна военной техники проехала там на медленной скорости, солдаты не выскакивали с автоматами, водку не пили при всех, к девушкам не приставали и так далее. Вот проехали и проехали. События нет. Вот. Поэтому как бы страха нет. Если нет соприкосновения, вот, непосредственно в твоем индивидуальном опыте, то и общечеловеческие ценности работают в меньшей степени. Да? Не знаю, может, не очень это приводить такой пример. Заболевшая нога у собаки, твоей собственной, это было для так сказать, у обладателя этой, этой собаки важнее, чем, я не помню, Война, спецоперация во Вьетнаме, если вот к советским, в течение которой гибли люди. Да? По эмоциональному отпечатку на человека вот, болеющая нога собаки была более значима, чем события, которые происходили на, другом, на другой стороне Земли. Повижу, Андрей Лаврухин поднял mm -hmm. руку. У вас вопрос? Ну, ну да, я все-таки, вот Андрей, хотел бы еще раз вернуться к этому слайду, где речь идет о том, что ты назвал выкристаллизацией значит, сторонников вот этого базового геополитического выбора. Все-таки вот как бы можно было это проинтерпретировать, а именно то, что... Численность белорусов, которые рассматривают даже в условиях, когда месяц уже идет война, значит, численность сторонников интеграции то или иной объединения в Союз России возросла. Да? возросла. Причем мы видим, значит, что пропорция между Европейским Союзом и интеграцией с Россией значит, она там почти в два раза разница. Да? Можно ли это понимать так, что все-таки это попытка, попытка, да, ну в общем не буду я давать свою интерпретацию, вот как ты интерпретируешь, почему так все-таки в условиях войны, тем не менее численность людей, которые рассматривают или видят такой геополитический выбор, объединение с Российской Федерацией, в той или иной форме, да, речь не идет о разумеется в той или иной форме она возросла ну во первых то, то что ты говоришь там два к одному пропорция пророссийской и проевропейской ориентации это в общем такая стандартная цифра которая была много лет так сказать второе по поводу войны. Вот тогда, когда было поле, война пришла на землю Украины. Но тогда она еще не совсем дошла в сознание белорусов. Понимаешь? Вот разница этих вещей. А, поэтому а, в той степени, в которой она дошла, в той степени тогда, в той степени произошли реакции. А реакция была такая, раз уж мы говорим про Бучу, тогда... Это была еще спецоперация а после, для белорусов. А после бучи для белорусов началась война на Украине. Вот, может быть, это эмоционально-психологически-логическая граница. И потом начнутся оценки более негативные, как по частным параметрам, применительно там КЛНР, признанию ДР, кто виноват, кому сочувствует и так далее. И это парциально будет разжижать общий генерализованный имидж России. То, что я назвал парциальный откол, и один из сценариев это обрушение отношения к России вот какие-то приближающиеся временные интервалы. Если я ответил на твой вопрос. Ну да, это, ну, месяц, это месяц войны, это не два 3 дня, это не неделя. Мне кажется, все-таки здесь вещь значит вот буча это как раз-таки не война конвенционального, а это что-то другое. Это свидетельство, значит, военных преступлений, скажем, так, не самой войны, а именно военных преступлений вот этого неконвенционального как и мародерство, насилие и так далее, это как раз то, что, так сказать, выходит за пределы войны, собственно говоря. Вот, да? Это что-то, это зверство, которое нарушает, в общем-то, конвенциональную войну, в которой всегда есть, да? есть Все-таки, мне кажется, Андрей, вот то, о чем ты говоришь о буче, это третье, это уже не в том смысле, это и не спецоперация, и не война, а это третье. Все-таки спустя месяц, значит, бомбардировок, к тому времени, значит, да, мы понимаем, что Мариуполь уже был больше чем на треть разрушен, значит, это были бомбардировки, которые, как бы, да, там были уже множество там, сведений о численности, значит, о ходе боевых действий и так mm -hmm. далее, и вот... Все-таки, да, тут, да, ну и второй то собственно, такая реакция, что, смотри, вот война как бы раскалывает вот эти 24, сколько там процентов неопределившихся, да, она как бы их активирует, да, ну, если я правильно понял твою мысль, а выкристаллизовывая вот эти два, две основные группы за ЕС, за Россию, да? И получается, что война значит, в этом смысле не стала чем-то экстраординарным для белорусов, она продолжает воспроизводить ту же пропорцию, я правильно понимаю? Два к одному, то, о чем ты говоришь, это такая как бы, ну, константа какая-то своего рода. В этом смысле можно понимать, что война для белорусов, война в геополитическом выборе не стала событием каким-то как поворотным там, или каким-то но продолжает двигаться в этом фрейме значит, вот стандартных э, расколов. Просто активируется, еще больше активируется. Та нейтральная часть, она значит, э, политически активируется. Ну так ты сам все объяснил. Понимаешь, на первых этапах войны это, так сказать, Происходит оценка конструкта, симулятивного конструкта. Вот. И когда не видишь, не видны ужасы, то что происходит? Происходит энергетическая напитка уже существующего мировоззрения. Вот некто Иванов, пророссийский человек. Сейчас он увидел, освобождают, белорусский, освобождают украинский народ от нацистов, бомбят только военные объекты и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, вот справедливость начинает торжествовать, и происходит энергетическое наполнение, насыщение и укрепление существовавших раньше концептов мировоззрения. А Вот это и есть кристаллизация. Вот. Это, так сказать, по второй части. А по первой части твоего вопроса тут важно выделить или обратить внимание на субъективную оценку интервала времени. Когда я был мальчишкой совсем, у моего отца был москвич такой, 403-й. Такой вот старенький-старенький. я с восхищением вспоминаю, как я ехал на, 100, на скорости 100 км в час. Это мне казалось вообще пределом, так сказать, как, какой-то скорости. Вот сейчас 100 километров в час, да, ты можешь э, э, пить Кока-Колу, разговаривать по телефону и там еще что-то, не знаю, перекладывать, э, значит, на сиденье рядом с собой. Вот. Так и время. Месяц... С начала войны для тебя, как человека, живущего в другом информационном пространстве, чем среднестатистический Беларусь, это огромный интервал времени. А для статистического медиапотребителя, это вообще говоря, малый интервал времени. И вот этот лаг временной... Начало реакции, начало рефлексии, он разный, меньший для эксперта продвинутого и больший для значит, среднего медиапотребителя. как так. много раз наблюдалась, там реакция, рейтинговая реакция на, на дефолт. Вначале экономисты начинают там шуметь, кричать: завал, конец света, все завтра. Земля развалится на много частей. А массовое сознание реагирует своими рейтинговыми оценками через месяц. Вот такой же эффект наблюдается и сейчас. Спасибо, Андрей, и Андрей Петрович за дискуссию, коллеги. Все, последний вопрос от Юра Сядрака Хруста и сканчиваем нашу презентацию. Але я просто не то что питание, а хочу додать одну презентацию, вот Андрей мне в интервью ранее казал вот этого феномена кристаллизации, кристаллизации. Андрей, это доказал на того, что, вот, как бы, я сказал, окудович, а что Россия это не на всход Беларуси, а всход Беларуси, она внутри белорусской души. Юра. Шмат Мередов, году, коли людям и за то, и за другое. Ага. Зараз ну, зависаете, тому я не ведаю, Давайте. Ну ладно, тогда до наступного разу, давайте. Все, давайте тогда, да. раз свое питание запишите. Юра, Юра говорил много ранее про эту кристализацию Тут цикаво было бы послухать, но глядите, як. Але угу. это дрянная совесть, там мы не Ладно, угу. Коллеги, мы сегодня 2 один с вами были на презентации за... Подаром Андреем Вардамацким, вельми интересные дадены. После презентации с администрованным я вышлю слайды с даденами, как бы вы могли скоростаться. Сочите за анонсами пресс-клуба. Тех коллеги, які зараз у Варшаве находятся, вы можете на наши импрезы приходить в Медиапорт, как бы коммуниковать с экспертами. Я еще раз дякую усим, кто был с нами в этой две годины. Дякую, Андрею, до новых совязей.